Я по привычке, несмотря на облучающих меня соседей, подкидывающих трупное мясо, вентиляцию, все же буду вещать с привычного места, два двора следственного комитета. Иногда у меня складывается впечатление, что я один здесь за весь комитет работаю на стороне правосудия. Видео будет комбинированное из нескольких, потому что материала у меня очень много, я не успеваю работать, я не высыпаюсь, так как меня очень жестко претенгуют, на самом деле, у меня есть только несколько часов для того, чтобы заниматься видеодеятельностью. Потому что все остальное время мне приходится просто элементарно болеть. Поэтому, приятного вам просмотра. В продолжении прошлых видео угрозы были реализованы снова. Мне обещали, что расправиться с моим здоровьем. Как я говорил, уже 9 месяцев меня пытают. Угрожали, что дадут, если не переводить на русский язык, пизды, а также цитирую данных господ, что они ебали в рот всю правоохранительную систему, что они вербуют прокуратуру, также у них есть знакомые ФСБ, также под ними находится полиция, данных господ я видел на улице, постепенно ходят здесь, Пытаются меня закошмарить, курируют, всячески обозначаются. Сегодня уже 12 число, 12 ноября. Получается так, что праздник, судя по всему, очень сильно удался. У товарищей полицейских, буквально такие прям, у меня для них есть поздравительная песенка. Коп, оп, оп, оп. Вот... Э -э -э отдел полиции ОП, номер один который раз захожу не могу там найти ахниджиязова мурата которому перевели дело дело в том что скрывается уже два две с половиной недели скрывается уже две с половиной недели парень никак на этого товарища полицейского не выйти мало того все заявления которые были в отдел полиции 3-5, это участковые, которые находятся у нас на Московской, 58. Ребята вообще оттуда, судя по всему, переехали, окопались, закрылись. То есть достучаться, дозвониться невозможно. Сегодня один из номеров взял, после этого бумажки, сразу, после того, как я дозвонился до одного Бумажки, значит, со всеми номерами вырвали, передали мне, значит, такую фразу, что э, все в отпуске, ну вот, Грищенко, Грищенко, говорит, ушел в отставку, или говорит, на пенсию, что ли, ушел. Я не понял, к чему это намек, наверное, тогда я задавал вопрос, я говорю, Грищенко, наверное, позволь, ну, у него рак был. Ну вот, позволили ему так себя вести Я говорю, вам кто так позволяет? Кто у вас больной? Судя по всему, там вся полиция заболела Разом, вместе, взятая Ни ну вот. Не по одному и сделаю, естественно ни по одному заявлению Я не могу не поинтересоваться по результатам А теперь, судя по всему, придется действительно обращаться в прокуратуру ну, а пока вы увидите, как я пытался достучаться хотя бы до кого-нибудь в полиции, найти Аджиньядзова, найти Савельева, найти хотя бы кого-нибудь. Давайте я вам еще раз объясню, как дело было. Я обратился сюда в полицию, понимаете, по факту избиения. После этого я ни разу ни одного человека здесь не видел. Как мне увидеть... Того человека, который принял заявление, передал дело, и тот, того человека, который ведет сейчас это дело. Никто трубки брать не хочет. Что? Мне позвонили и сказали, то, что я без понятия. Мне позвонили и сказали, что теперь этим делом занимается Акджиниазов Мурат. Этого Мурата я найти не могу уже две недели. А то и более, Понимаете? Григорьев Запишите телефончик А какой еще телефон можете дать? 23-44-86 я уже звонил, то же самое. Трубку не берет. 23 25 09. То же самое. 23 44, 14 То же самое. Четыре телефона уже. Так пройдет дело, скажет, а что, я все возбудил уже. Сроки прошли, сам найти не мог. Я ему звонил, причем нашел его а, сотрудника. Попросила, оставил ему номер, своего номер телефона сотового. Чтобы он набрал меня, чтобы я вышел с ним как-то на связь. Как прихожу его найти, постоянно не могу. Что мне сделать, чтобы его найти? Телефон, мобильный телефон можете дать им тогда каким образом и можно найти его какую-то бумагу нужно писать или что 233600, это их я давал. 233600, это их Итак исходя из двух спровоцированных заказных драк из того, что прокуратура пишет отказные материалы наравне с полицией города, а посредниками являются продажные адвокаты-каббалисты, делаю заключение, что вся правоохранительная система погрязла в коррупции. Ни одно из моих обращений не было рассмотрено по существу, бесперестрастно, по закону. Видео о произволе судебных медэкспертах, которым из-за своей коррупционной жадности можно назвать условно Будет еще подготовлено, а пока по горячим следам из того, что вещает мне пси-террор эфир и исходящих реалий, буду постепенно всех коррупционеров освещать, чтобы позднее, надеюсь, найдутся заинтересованные в правосудии чины по этим видео могли с доказательством в виде отказных писем и билиберды с заключениями осознать, что правосудия в России, а конкретно в Саратове, нет. Здесь чинят произвол, как работающие во всех правоохранительных структурах чины, так и те, кого уже уволили. Как вы видите, и для них тоже найдется работенка в криминальных структурах. Кого благодарить за сие остается загадкой. Но по словам судебного пристава, о котором тоже будет видео, Путин нам разрешил. Остается понять, что это у них самоуправство такое. Они и так оправдываются, либо действительно 90-е никуда не ушли, а все высшее руководство, занимающее посты и имеющее отношение к правоохранению, лишь играет в благо... Благо... благочестивых слуг народа, а на самом деле это волки в овечьих шкурах с кнутом в руках. Как видно из нового отказного дела за подписью полковника полиции уже известного Савельева и бегающего от встречи с потерпевшим, у которого он не в состоянии взять показания от Жениевы ФМБ по материалу проверки КУЦП, они постановили, что оказывается браслеты никто не срывал, которые находились под моей курткой, а охранника заведения, который успел подобрать один из браслетов мошенника, который, судя по всему, прятал его себе в карман. Опросить, судя по всему, по материалам дела забыли, равно как и разыгравших целую сценку мошенников в заведении «Пятница» бара города Саратова с целью воровства данных браслетах, так как по каналам данного пси-террора мне уже угрожали, что с меня их снимут. Чем воспользовались Сии криминальные особы моим походом в данное заведение, о чем я многократно жалею? После таких инцидентов репутация заведения скатывается ниже нуля. Но не об этом дело. Браслет очень жалко, собирал несколько лет, а уж о здоровье потерянном говорить не приходится. Что уже говорить о сообразительности полиции, чтобы изъять видео с нескольких видеокамер с места происшествия? Ведь проспект, все как на ладони, там их несколько, четыре. Да и как во время драки-то с двумя браслетами э, быть-то? Как они слетели, когда в прошлое так долго мутузились борьбой, но они остались на мне. Видно, у прошлых задачи не стояло воровать. У этих была четко сформированная, да еще заранее мне озвученная. Но это еще не все. Горе полицейским за 4 месяца нахождения у них материала, судя по всему, не пришла судебная метаэкспертиза, а если пришла, возможно, и такое, то они, эти судмедэксперты, в обход закона до сих пор Пребывание больного на больничном листе свыше 20, 24 дней трактуют как воль врачи к лечению. Сломанный нос, снимки которых мы не могли найти всей поликлиникой после того, как пресловутые соседи побывали у, заведи, у заведующего отделения, равно как и снимок перелома носовой пазухи черепа, который все же я снял на телефон, и я вам его покажу. Так вот, эти врачи из СМО, с Челюскинцев 177, трактуют такие деяния, как легкую тяжесть причинения вреда здоровью. Наверное, за деньги, без денег, деньгами. Не столь суть. Суть в том, что этим мало того, что они совершают криминальные действия. Они препятствуют совершению правосудия и вообще не имеют права занимать свои должности за отсутствием соответствующей квалификации. То есть херовые из них эксперты. Но это еще не все, господа. Чудо полицейский не в состоянии оценить стоимость браслета. Аналог браслета, оставшийся, естественно я показал в полиции. Открыв в интернете вкладку «Тролль битсмен», посчитав количество шармов, и прибавив к ней стоимость, собственно, своей цепи. Итого у нас выйдет порядка 80 тысяч рублей, если не брать в расчет пару шармов, изготовленных на заказ, о чем я в кабинете товарища полицейского в подробной форме рассказывал. В итоге, что мы имеем? Копия данного постановления должна быть выслана мне, но я пятый месяц через всевозможные преградительные барьеры сам лично взял копию в отделе. Как вы понимаете, все за визированием уже известной по случаю прошлого избиения и множных отказов и отписок Челнокова и Дашкиной. Вот так и получается. Система захотела сделать из меня мальчика для битья по заказу криминальных структур. Ну а как? Целый бизнес. Дай по голове одному. Возьми заказчика. А потом он аж сколько структур за зарплату со взятками получает. И судебная экспертиза, и прокуратура, и, естественно, отдел полиции номер один города Саратова, который не просто так имеет славу самого криминального отдела полиции. Потому что там за деньги, деньгами можно все. Товарищ Путин, вы хотели истребить коррупцию в стране? Так я вам напрямую линию столько сообщений разными способами. Вашим представителям. И аппарату полномочного представителя президента России закидывал письмами. Вот они находятся здесь. Вместе с печатями. И аппарату полномочного представителя президента России закидывал письма. Правда, тот так на каждую бумагу, что я ему не давал, смотрел говорил, «Ну, я-то ни за что не отвечаю, просто могу бумажку взять». И обращался к полномочному в человека. Дальше что? Куда мне нужно обратиться, товарищ Путин или товарищ Чайка? Или, я не знаю, из местных самоуправленцев Неужели у нас до сих пор в России определяют права человека Только ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека И в заключение объясню, почему нас в России называют продажных копов свиньями Потому что им пофигу на грязные деньги На мусорные Перестаньте быть мусорами.